вот покрутим такого самого актуального доната по полтора кредита если округлить нифига там сразу 4 предложения а ага, еще на время так Кручу, верчу наебать мейл хочу. Так сыпется прям на время штен. Уже 10 дней. 10 дней. И 3 часа. Так, где-то примерно сатыга кредитов отъехал. Это значит, что мы открыли уже больше 50 коробок. Сколько тут вообще? 6, 8 кредитов, это 5 коробок. Значит, 8 это 5. Значит, 10 это 16, да? Да, правильно. Получается, 80 кредитов это 50 коробок. Можно, я смотрю, на этих коробках вообще неплохо поднимать звание. Стоит они хуйню. А звание повышается нормально. Так, получается уже мы открыли где-то сотку коробок сейчас. Штен уже на 18 дней наплавный. Долго он что-то падает. Неужели золотой упадет? Золотой, конечно, было бы нормас. Да, золотой было бы нормас. 22 дня, охренеть. Я до сих пор не упал. он -то вообще навсегда-то падает, алло. И алло, Штен. Ты чё там? Обкурился, блядь сколько на тебя можно кредитов тратить. Конечно, немного, но все равно. Коробок-то много. Кредитов не так много. Коробок много. 27, дней, ну, серьезно, может, на полгода сразу тогда нападает, а потом навсегда. Такая система, я так понимаю. Как раз. Полгода, О, первая карта с хрона, охренеть. Как раз первая это, ну, типа, поиграешь полгода со стволом, и как раз он навсегда тебе не нужен будет, потому что потом его понерфят, еще больше. Еще какую-нибудь новую броньку выпустит и вообще нафиг не нужен будет. Тридцать дней, но ну, я такой вообще не вижу, не видел никогда. Это бред какой-то, он наконец-то упал. Так, есть стенчик. До хрена очень мы слили. Я думал, сейчас обкручусь этими коробками, а нифига. Так, по 90 м надо по-любому покрутить. Довольно годный ствол, за такую цену как бы вообще нормально. Ух ты, сразу на шаг не упал. Ну тут вроде он быстро падает. А, я уже косарь карточек фармил нифига. Блин, я даже не заметил. Жестко. Так. все, петушок есть, только там варбакс, на него нужно будет. Так. Ну, F-90 еще покрутим. наебать мою хочу. В прошлый раз эта фраза не помогла. Однако. А наоборот, там Стэн падал, блядь, с трехсотой коробки. Ну не трехсотой, но сколько там, наверное, 250, нам открылых. Я так думаю. Коробочку не довертели. Сейчас чувствую, ветераны апнем на этом аккаунте. Тоже немножко, в принципе, осталось. Тоже 12 дней уже. То есть все-таки нам на шансы немножко подзанижены, я думаю, на эти коробки. Потому что прям что-то столько коробок открываешь, и дон не падает. Там уже где-то на 900 кредитах уже был э, этот петух по 90. Значит мы уже открыли где-то коробку 80. И главное на время как бы он так сильно прям падает, всегда как-то не очень. Вот сейчас где-то сотая коробочка у нас получается. А 18 дней. 18 охренеть. Ну сейчас за месяц опять перелетим. И он, наверное, тогда упадет. Типа поиграет к этой месяц со временной пушкой. Реши, надо, но тебе не надо. А потом по 40 кредов за коробку докрути. Если надо будет. Или не знаю, может это аккаунт такой невезучий, что... Донат так долго падает, но... Уже 150 где-то коробок точно открыл. 23 дня! Однако... 27 дней, ну ждем месяц. 1.35 авось и выкрутим. Так уже 25 ранка обнулял. 25. -й. Скоро на ветераны налетим. Он месяц и упало сразу две, по-моему, карты, или одна падала до этого, и что-то пропустил тот момент, по-моему, сразу две упала. Все, месяц перескочили, ну где там наши 35 дней? Что-то нифига не выгодно, получается, <laughs> по полтора кредита крутить эти коробки, потому что Ничего не падает, блядь. И получается там на 1500 кредитов ты получаешь три таких себе доната. Вот они, 35 дней. Так, ну что сейчас значит в пяти коробках лежит, нет? Не, не лежит. Ебать, 35 дней. Да, конечно, шансы не откручены. Ага, я поверил. чё я не верю, нихуя. 11 предложений тут. Супер вип. Это на месяц, по-моему. За 199 кредов. Так, а вот эти пушки навсегда. По пятихатке по косарю. 38 дней. Вы когда-нибудь крутили? Донат по 60 кредитов, и чтобы вам он падал. у у, -у, -у ешь. Я так и думал, что золото впадет. Нештя. Чуяло мое сердце, что если донат так не падает, то может золотой упасть. На игра хотела дать золотой, но ей нужно было выцеганить определенное количество коробок. Вот так вот. Так, что еще можно покрутить? Каракуны можно покрутить. Каракены, каракины. По идее, этой суммы хватит. заехали на ветераны. разблокированы элементы рейтинговые на чьих 13 специальных предложений мне дают Тринадцать. покупай брат и тещева даю В этом весь Room. типа по скидке ага скаут за 500 кредитов очень выгодное положение который на дистанции вообще ни один броник не шот даже в тело наверное. Сейчас так прикиньте еще золотой кракен он было бы норм было бы норм Так, на 10 дней почти нападало. Каракинов нам. Карта упала. На карту мы, конечно, не поведемся. Ну что, дурачки какие-то что. На карту вестись Карта тоже мне.. 13 дней крахина ну, давай второе золото ладно фигня еще одна карта упала а вы замечали что если выпадает карта то донат в этих коробках почти не может выпустить У меня на всю историю не знаю сколько я тут этих сотни тысяч кредитов крутил на аккаунтах из не миллионы уже и было по моему только один раз когда донат упал вместе с картой так Крутим покрутим Покрутасы. Выполняем покрутасы. Кручу-верчу, наебать хочу. Оп, наебал. Обычный Крукин. Так, а еще 148 кредитов осталось. Еще одна карта упала. Можно еще что-нибудь выкрутить. Попытаться, по крайней мере. Тысячу корон. Нам говорят, мы заработали Мы красавцы, Значит. Так, что еще можно сюда? Может, Крейзи Хурс какой-нибудь? Макмиллан. Что еще можно? Пинанти уже есть. Максим тут не особо нужно. Тут есть бинелька uh, ты да, Crazy хорс покручу фигню. почему бы и нет с пяти коробок <laughs> неплохо надо бы от надо тогда можно еще что-то покрутить так а что мы еще можем покрутить я даже не знаю Так, может, Крис какой-нибудь? В принципе. Давайте, Крис. На суточки упал. Вообще, и Крис упал. Неплохо, неплохо. Что-то разогнались с последних кредитов. Так, Макмиллан, может или что еще? Ну давай Макмиллан, ладно. Так, на три часа. Такая прикольная получилась, конечно. Крутилка, на водонос сейчас. Подряд вообще упали с малой суммы. Еще и золотой в 90 упал. Неплохо, амутанонатов вот, выключили. Всяких разных, на всякие разные классы. Хорошая прокачка аккаунта получилась. Такая солидная. Если еще и мил упадет, будет вообще прикольно. А если еще и золотой, то... Это была выкрутилка на миллион долларов. Ну, такой уже вряд ли будет. Типа, два золота подряд как-то это переборчиком. Обычно так не падает. Уже 28-е звание, апнули, офигеть. А чё нам постоянно говорит, что у нас разблокированы рейтинговые матчи? Если как бы они и раньше были разблокированы, что за бред вообще? Что ты несешь, Mailroom? Я не верю, что это добро. Так, последние 4 кредитчика. Не, не упал Макмила, но ничего. Собственно, вот такая прикольная крутилочка получилась. Если вам понравилось так же, как и мне, то не забудьте поставить лайкосик. И написать, какая прикольная крутилка комментариях это очень помогает продвижению видео и они попадают в рекомендации начинается всякая вакханалия и они могут набрать там хотя бы несколько тысяч просмотров вот так что я думаю вам понравилась эта крутилка и по любому нужно лайк поставить всем пока